нами на миномет людей только меч давай так я буду и еще какой-нибудь добровольец я если честно, воевать не планирую скажи честно. поставил метку движения ориентировочно туда двигайтесь уже пехота отмечает а мы не тут сидим мы туда идем не не не, -не. не обойдем, только болей. я остаюсь и второй человек кто хочет еще стрелять остальные Понял. все на, э, на метку движения А куда стрелять? Поставил метку, давай туда. Пусти 6 патронов. 6 медичек. Стрелять умеешь? Не. Да, только сейчас артиллятор открою. Я вижу, пехоту собратьев, готов стрелять. Стреляй, блядь. По своим. Не нахуй, синкил, не хочу банк получить. Нихуя там уже, блядь, метку поставил. Так, теперь стреляй сюда, ебать. Сейчас, сейчас. сейчас скажу. Сейчас скажу. я ну, подумаю куда. Сюда. Давайте я тебе квадрат скажу, куда стрелять. Грандел закидывай, квадрат. Полностью закидывай его. Вот, на метку 6, да? Значение выставляет 1150. Ой, блядь, 1100, 1100. 1150. Нет, 1100, 1100, 1100. А, ФОБО отметили а, это, в принципе, Максимальная дистанция Значение 800 от, это, от меня 900 до метки. От меня подними Сейчас На это молчат, потому что инцидент произошел. Да хвяться все. Ты тут еще немного. Подержи босс. Ну типа, спайк, припасы может есть. Так, вроде минометы стрелять перестали. Играй а минометы, перестаплю их. Yeah. Thank you. Четвертый где откидывается, сейчас ее разберут скорее Поднять, всего. Идеально, да. А он сам с оплайкой? Он сам с оплайкой может попытается. Вс, нет, обстрела Трупы это? Поднимаю его. Да, конечно. Ты не купил Да-да-да-да! Давай! точно иначе под свои руки поймешь смотри это, заряди туда 9 мин как 9 мин зарядишь ты Вс, вс, вс, прекрати огонь, прекрати огонь, прекрати огонь. Кто там с кинометом? Вот сюда, ебани, если дотянешься. Ну, метров 20, да, вот так? Да, где-то так. Хорошо, тогда попадаем... А... Но лучше не стреляет А захват идёт или как? Ну, то есть, я имею в виду, отбери меня. Захват идет потихоньку. А откуда противники-то наступали? Я просто понять не могу, блядь. Тут везде архитекты да, были. Там, штурм накрыл. 1263 Ну я тебе говорю 324 Азимут а, Значение 1263 остановился. помста ремба нужно идти юки да. Может, рядом со мной можешь подойти сильно ну, ничего не обещаю я что стараться хотя бы Нет. у меня с руки не, я не смогу У нас утром он Ладно, давай Сейчас yeah, сильный Просто, блядь. <связывая> Все, блядь, сидите на защиту хаба. Скажи, идут на Да, я им сказал, блядь, они там вообще все хуевают. То куда я бежать 200 метров. Мы ту точку почти взяли. Какую? На которой были. Такая не актуальна. Ну, теперь уже нет. Бегите все в триггер, блять. Сейчас пробьем просто игру. Они все тики то выиграли. Сейчас мы у них заберем. Смотри впереди. А тебе прям? Чуть дальше меня, где дорога. А сколько времени? Семь секунд. Зашли на ха, блядь, на новом. Я забрал, на нового, его, айса, блядь. забрал его, забрал его, забрал его. Окей, окей, окей, окей. Но ты там один, блядь, лучше не рисковать, пусть кто-нибудь еще заспанется. Поползу. Я его не убивал, если что. сказки на север Сейчас. запад Ребят, ящик скинул. Да не. На лазер. Вот с севера. прямо на дороге. Одного увидеть. Оп, пошли со мной. А Я тебя поднимаю иду. Убивать. Бля, 25 тикетов. Наверное, нет смысла в атаку идти. Охуенно. Ребят, не идите в атаку, просто стоим, блядь. Время, время тянем. Просто побесить нет Не, ну просто иди, ну в атаку нет смысла, просто быстрее пройдем Скорее всего мы пройдем но. Ну, короче У нас 8 иди. тикетов. 咱们最好别搞。